Доброго времени суток, друзья, не убивайте, пожалуйста, свои ролики неправильным использованием сервиса СНГ. Сервис хороший, но вам не сказали, как им правильно пользоваться. Вам сказали, получу тысячу просмотров на YouTube, друзья, вы не получите тысячу просмотров. Почему? Если будете так использовать этот сервис, вот посмотрите яркий пример такого кривообокового использования данного сервиса. То есть только, видимо, начали раскручивать ролик. То есть получили 77 просмотров и из них 55 лайков. Друзья, но ну, не бывает таких цифр. Это не цифры. Если это вижу я, значит это видит и Google. Поэтому этот ролик никогда не выйдет ни в какие лидеры, никуда не продвинется. Все накрученные ролики, без разницы чем они накручены. YouTube просто-напросто задвигает. И вот эта вот замечательная женщина Валентина, да, которая хотела привлечь рефералов в себя в проект, она их никогда не привлечет с YouTube, поверьте мне, это просто бан, это тупиковое направление. То есть, когда вам говорят, что вы получите тысячи просмотров на YouTube, но понимаете, друзья, вам же не нужны какие-то голые цифры, вам нужны реальные люди, то есть какие-то целевые просмотры. Вот такой вот, вот такой вот метод использования этого сервиса никогда вам не принесет рефералов. Никогда. Поэтому, друзья, хотите правильно использовать этот сервис, учите YouTube, изучайте YouTube, не можете это делать сами, приходите, каждый четверг в 20 часов по Москве провожу вебинары. То есть я оказался в этот проект, SNG привлек 109 человек, сделал это просто с 5 роликов с YouTube. Все это делается, все это работает. Хотите научиться также? Пожалуйста, приходите каждый четверг, 8 часов. Жду вас, буду вам рассказывать о Ютубе. Вконтакте есть мероприятие, которое называется YouTube Мастер. Подключайтесь. Здесь все проведенные вебинары.